Представляем вашему вниманию журнал регистрации инструктажей по вопросам пожарной безопасности. Соблюдение правил пожарной безопасности является важнейшим для любой структуры, поскольку пожар в буквальном смысле угрожает существованию самого хозяйствующего субъекта и жизни работающих на объекте сотрудников. Регистрация пожарного инструктажа в журнале документально подтверждает исполнение требований пожарной безопасности. Соответствующая запись о проведенном мероприятии подкрепляется подписями. Инструктор свидетельствует о проведении, а инструктируемый – о прохождении инструктажа. Обязанность вести записи о проведении обучающих мероприятий закрепляется в должностной инструкции, ответственного за пожарную безопасность организации. Заполнять журнал очень просто – над каждым столбиком указано, какие именно данные необходимо внести. Журналы регистрации пожарных инструктажей относятся к обязательной учетной документации. Его наличие и правильность заполнения проверяется контролирующими органами. Обнаружение нарушений, организация или должностное лицо могут быть оштрафованы. Более подробную информацию о пожарном оборудовании, а также способах его применения вы можете найти на нашем сайте euroservice.com